Здарова чупики, с вами Феликс, это вторая серия Way2Pay, не будем медлить, сразу перейдем к статистике, погнали. Итак, на протяжении некоторого времени я отправлял на почту свои биты, всего было порядка 30 почт и 9 битов, то есть каждый день я закидывал по 3 бита на каждую почту и так продолжалось в течение 3 дней. По итогам... Скидывал я биты на почту не совсем известным артистам, я бы даже сказал малоизвестным В надежде того, что кто-нибудь увидит меня, услышит и мы с кем-нибудь сработаемся Но вот отчеты всех трех рассылок Значит, в первом отчете у нас из 31 письма 10 открытых, 21 неоткрытых со второго пака это 8 открытых, 23 не открытых. И с последнего это 6 открытых, 24 не открытых. В процессе мне пришло только одно письмо-ответ, и то из него ничего особо такого не вылилось. По итогам хочу сказать, то, что почта это не лучший метод для того, чтобы продвигать свои биты, для того, чтобы работать с артистами. Поэтому в следующем видеоролике... Я хочу использовать другой метод, я буду писать артистам напрямую, скидывать им биты и предлагать свои услуги. Если вы хотите получить блокнот с 30 почтами, то пишите мне в телеграм, я вам их скину, можете попробовать себя. А так, на этом пока все. подписывайтесь на мой телеграм-канал, ставьте лайки, спасибо за просмотр, с вами был Феликс, всем удачи и всем пока. Также для того, чтобы немного растянуть хронометраж видео, хочу показать вам, как можно искать артистов. Один из вариантов, который я делал для того, чтобы искать артистов, это вы заходите в сообщество, в поиск сообществ, и здесь сортируете их. Поставляете по релевантности, либо можете по количеству участников поставить. Дальше здесь ставите сообщество, а в тематике выбираете музыкант. Также здесь может стоять вымышленный персонаж, но это довольно редко используется у артистов. И после чего вы просто листаете, смотрите где около сколько подписчиков, кто о чем, где, открываете, слушаете. Либо можете поставить по количеству участников и просто скроллить вниз. Тоже как вариант дойти до какой-то отметки определенной небольшой. Там 1050-30 тысяч подписчиков. И уже от этого можно отталкиваться, искать артистов и писать. Вроде бы как все, что хотел сказать, сказал. Ну, также в основном, как я искал артистов, это я заходил в группу, например, Слава Мерлу. Здесь есть во вкладочке еще, похожее сообщество. Если вы заходите в не особо популярный паблик, вам тоже будут показываться не особо популярные ребята. Все, вы просто открываете, листаете, переходите и смотрите сообщество, смотрите и ищите артистов, которые вам нужны. Теперь это точно все. Опять-таки ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте писать мне в телеграм, подписываться на мою группу в телеграме. Всем пока.